Здравствуйте! Сегодня мне понадобится отремонтировать эту маленькую крышечку с экшен-камеры. Она вылетает здесь, не держится. Вот, как видим, вот, она вылетает. Здесь обломался наконечник. Вот как здесь. Так же самое И с этой стороны такой же самый был наконечник. Он обломался. И теперь его надо как-то приделать. Для этого будем использовать клеевые стержни вот такие. Нагрываем пистолет. И сюда наносим этот клей. Наносим клей снизу потолще. Вот так вот. Вот наносим побольше слой. Пусть он осынет теперь. А этим временем мы займемся здесь углублением побольше сделать. Берем нож и в этом месте необходимо чуть-чуть больше углубления сделать, потому что если сделать вот здесь наплыв клеевой тоники, то он не будет просто держать, просто отвалится. Мы потом уж его делаем, а чтобы он лучше заходил, мы здесь делаем углубление, вырезаем его ножом. Все, так вот вырезали. Вот давайте посмотрим наглядно, вот как вырезано. Можно это подсветить фонариком. Вот, вот такое углубление. Вот сделано здесь. Увеличил размер этого углубление Все, теперь здесь уже клей у нас остыл. И подрезаем его ножом. Подрезаем его ножом на уровне этой пластинки, чтобы было, потому что он иначе не зайдет нас. Подрезаем аккуратно. Размер ширины здесь делаем такой же, как здесь пазик. Все, вот так вот вырезал. Давайте мы проверим, будет ли держать он или нет. Вот как оно сделано. Вот такой наплыв. Теперь проверим, будет ли толк с этого или не будет. Он, конечно, этот стержень маленечко играет, поэтому его прижимаем и дольше удерживаем, чтобы он на место сел. Все, вроде бы сел. Давайте проверим. Все, как видим, все аккуратно держится. Вот так быстро можно самому устранить эту поломку крышкой на экшен-камере. С вами был канал ⁇ Делаем сами ⁇ Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.